Как превратить хорошую книгу в интересный фильм, совершенно точно знает наша сегодняшняя гостья. Мы пригласили на чашку кофе Яковс писателя, автора сценариев для кино и сериалов Юлию Лешко. Юль, доброе утро. Рады вас доброе видеть утро. в нашей студии. У представителей творческих профессий обычно нет какого-то четкого графика работы. Для вас какое время наиболее плодотворное? Для нас вот, например, утро. Ну, я так бы получилось. сказала, что свободное от работы все-таки время, потому что помимо того, что я пишу сценарии, книги, я еще работаю в журнале «На экранах», угу. который издает «Белорусский дом печати». Уже работаю 22 года. Юлия, вы развеяли миф. Говорят, что, что писатели, миллионеры, все богатые люди работают, когда им вздумается, и ни на какую работу не ходят. А вы говорите, что он на работу ходить. О, я знаю нескольких писателей, и ни одного миллионера среди них. Бизнес-леди есть там миллионеров. Не наблюдается. То есть это надо сходить в журнал, потом прийти домой, наготовить там, я не знаю, своим домашним. И только потом, когда все захрапят, засопят, можно писать что-то, да? А, наверное, мой пример не будет как бы общим для всех и характерным каким-то. Я пишу вот по наитию. Иногда встаешь утром и сам себе говоришь, так, ну, когда в плане какая-то рукопись нужно сдавать, или сценарий, где режиссер уже ждет следующую серию, Тогда просто командуешь себе так, ни дня без строчки, вдохновения какого никакого нет, но ну, надо просто начать писать, и все. То есть отбросили одеяло, и сразу там что-то... Ну, не одеяло, плед, а вот плед. поварешку, там, разделочную доску, это можно отодвинуть, и... А -а -а. Вот давайте конкретнее о том, что и как вы пишете. Совсем недавно наш телеканал показывал сериал «Ой, мамочки! Ваш сценарий». И если я правильно помню, сначала был написан сценарий, а потом да. вы решили написать книгу на основании этого сценария, так? Да. Дело в том, что вот это совершенно как бы уникальный случай в моей практике. Писательская или сценарная. Угу. Потому что в данном случае из сценария родилась книга. Сначала был сценарий, задуман как идея. Вот. Но надо ли уходить в личные подробности, я не знаю. А но... что тяжелее писать? Сложнее сценарий к фильму, либо вот э, повесть? Разумеется, книгу труднее писать. Труднее писать? Да. Я, в... я часто отвечаю на этот вопрос. Угу. Я всегда говорю одну фразу. Не знаю, насколько она корректна. Говорите. И тем не менее, да, я скажу, угу. писать легче сценарий, а продвигать его труднее. А мы про это не говорили. Мы говорили, что легче писать. Да, а писать все-таки легче, конечно, сценарий. Потому что если со стороны посмотреть, если не углубляться в эту кухню, то дело обстоит так. Это лист бумаги А4, на которой, например, водное какая то место действия. Диалоги, диалоги. Диалоги, кажется, писать трудно. легко. На самом деле это не так. А в пишут, автор сценарий, это автор диалогов другой человек там. Как правило, в секундах нужен особый человек. Вот вы бы очень подошли, например, как я вас слежу за вашим голосом. Спасибо. Потому что это особый стили. Начали разговор на тему, как писать в соавторстве сценарий. Вот насколько это трудоемкий процесс. Да, не знаю, не о трудоемкости, наверное, идет речь, а о некоторых нюансах. Я, например, так, так, так. совершенно не понимаю, как можно писать книгу вдвоем. Вот как писали Ильфа Петров, uh, Ильфа -Петров для меня загадка. Или там братья Ганкуры, они сами говорили, что там пока Жуль сторожит рукопись, Дмон бегает по редакциям. Книгу не знаю, как писать. А сценарий даже вот я бы рекомендовала uh -huh. писать, особенно вот на темы такие, как бы общие. Почему вы распределяете как-то? Нет, там. нет, нет. А впрочем да. Вот, вот. на историческую тему Попа. я не знаю, как писать, хотя и тут бы uh -huh. не отказался от автора. А уж когда речь идет о материнстве в соавторстве, особенно с женщиной, особенно с той, которую знаешь... 25 лет. Если ты с человеком хорошо давно работаешь и дружишь с ним, можешь там в процессе работы мелкой дракой поругаться, там как-то высказать свое мнение мелкой в любой форме. Поругаться? Тут же мгновенно помириться и работать Мина, дальше. Не ты наступаешь. Да. примеру. Да. Или как у нас не такие, с Людмилой бытуют такие термины, я говорю, ну все, это пошло Болливуд. Это Болливуд, это Индия. А когда совсем зашкаливает там что-то, я могу обругать это бразильским кино. Поэтому мы вот так вот планируем. Обругаетесь тоже фразами. Фильма. Ну, мы ругаемся печатной, я бы сказала, литературно ругаемся. Ой, устраивает? как у вас грустно там в творческой мастерской. Заходите, заходите, мы открыты для общения. Mm. Юрь, вы когда решили из сценария создать уже книгу, насколько я помню, сериал это набор историй э, отдельных женщин, где-то трагические истории, где-то комические, mm. где-то, может быть, поучительные. Какой все-таки получится книга в итоге? Ну, книга уже получилась, вот она mm -hmm. тут лежит как раз. Дело в том, что в данном случае мне просто поступило предложение mm -hmm. от издательства, с которым я дружу уже долгое mm -hmm. время. Под заказ. И, в общем, да, потому что первая книга вот эта вот, которая это... была... Это вторая у меня. Это уже, да, это вторая. Uh -huh. В издательстве регистратора. Она была в серии кинороман. И uh -huh. тут сам Бог велел как бы, сделать кинороман по, по мотивам сценария. Так предполагалось. Uh -huh. Но я за эту идею э, ухватилась буквально, потому что сценарий, я уже сказала, приходилось очень, очень изменять вот, по ходу uh -huh. работы, э, удовлетворяя различные там, требования. А уж в книге, вот что хотелось, то я uh -huh. и написала. То есть можно предположить, что в книге мы увидим более полно какие-то истории, да. которые зацепили да. в сериале но может быть остались незаконченными немножко они остались незакончены некоторые остались схематичные mm -hmm. тут у нас все, все героиняны, они, mm -hmm. они разработаны и mm -hmm. основ... Основ.. тут с родственниками уже главные и... второстепенные mm -hmm, mm -hmm. герои они все mm -hmm. расписаны как бы mm -hmm. ловить. Психологически... Да. а где тут про меня про вас не здесь. Вы что, серьезно хотите? Не, не очень сипы, интересно. Мы пока выключим не, на время Не очень интересно. Ему интересно, я очень я интересно. Говори, да? Мама же смотрит Только меня, она, она сейчас вообще вот пододвинет есть. табуреточку. «Доброе побольше. утро, Елена». Вот тоже произведение. Это Доброе про меня утро... строчка, да? Не про вас. Про... Не, не... «Доброе утро, Елена» – это не про вас, но есть фрагмент, который я писала, вдохновленная вашими, вы тогда были радиоведущим. Почему я... вы были? Он и мы остаемся. Я уже как... столько лет Когда, был и Когда я писал? Когда я писала, я любила очень утром включить радио, найти Шунина. И, в общем, я так... Общем... У меня спина ровная. Я хорошо Поэтому, когда я писала, что герои там садятся завтракать они включили э, радио, и вот там и... только был Дмитрий Шанин с его обычными... И... Ой, я, наверное, сейчас... Просто достаточно! Дима меня... не <говорит> вошел в историю! Юлия, достаточно! Я Вы оправдала, покорили, оправдала пок... свою покорили кошку... меня. <говорит> чашку кофе <говорит> <говорит> и о третьей книге нам уж расскажите. Да-да-да. Вот. Ну, третья книга... Лица Для счастья именно имена любви. Да. Угу. Для меня особенно дорога она вообще как бы мне дорога и в том смысле, что я просто и спросила разрешение у издательства Регистр впервые написать нечто, ну принципиально, концептуально некоммерческое. В разрез. То есть эта книга никогда не будет экранизирована, она вообще не для этого. О чем здесь? Это о тех, кого я помню, люблю, о живых, о тех, кого уже нет, ну с кем связаны самые лучшие моменты моей жизни. Класс. Я так сказала. Класс. Юлия, вы знаете, что вы такой приятный собеседник, что у меня не дрогнет рука достать вот такой небольшой сувенир в подарок и подарить вам баночку вот этого вкусного ароматного бабильни... кофе, чтобы писалось чтоб хорошо. По ночам, наверное, хорошо. Большое вам спасибо. Приходите, приходите каждый день, студия. когда Нам пригласите обязательно общаться с творческими людьми по утрам. И я напоминаю, друзья, у нас в гостях за чашкой кофе Якобс была писатель, автор сценариев Юлия Лешко.